Приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня мой любимый день это день когда привозят первый заказ заказ по каталогу oriflame номер 4 всего заказ на 153 балла а вес заказа почти 12 килограмм я благодарю что у нас в компании в некоторых крупных городах есть курьерская доставка на дом потому что курьер просто принес все домой и не пришлось никуда ездить не тратить время и не надрываться тащать тяжелые коробки и пользуясь случаем, я хочу вам порекомендовать еще одну классную доставку продуктов на дом. Мы недавно воспользовались сервисом Сбермаркет. Он, кстати, работает во многих городах России, поэтому, скорее всего, вам тоже будет эта услуга доступна. Итак, делаем заказ по интернету. Сбермаркет работает со многими магазинами. Пару дней назад мы сделали заказ из магазина лента привезли буквально через два часа все свежее все классно упаковано рыбка была в специальной сумке холодильнике то есть сервис супер на высоте но самое главное что если воспользоваться промокодом то еще проходит скидка промокод вы увидите в описании под видео или прямо здесь воспользуйтесь им скидка будет при заказе от 1000 рублей. 250 рублей экономия по-моему очень даже неплохо так что пробуйте если понравится сервис поделитесь может быть вы уже им пользуетесь тоже будет интересно и полезно а сейчас возвращаемся к моему прекрасному огромному заказу каталог действительно очень хороший кстати а следующий будет еще лучше потому что нас ждут огромное количество новинок но начнем все по порядку покажу то что под заказ продукты заказали ой все такое холодненькое еще сейчас действует акция на гели для душа я пока только под заказ взяла себе тоже планирую заказать серия Vita Care. мне нравятся эти гели во-первых у них удобный формат бутылочки она такая маленькая уютная похоже на йогурт но здесь 250 миллилитров гель концентрированный густой хватает надолго и ароматы у гелей очень приятны кстати видите у меня здесь целая пачка каталогов я всегда беру каталоги которые вкладывают каждому консультанту кто делает 150 баллов и выше 10 каталогов выходит по 25 рублей всего и я всегда беру целую пачку и раздаю потом своим клиентам чтобы они могли полистать дома на работе кому-то дать полистать то есть стараюсь чтобы каталогов было много вот кстати если вы в прошлом каталоге номер 3 делали заказ от 50 баллов единовременный тогда вы можете в этом каталоге сделав еще раз заказ на 50 баллов одним разом выбрать на втором шаге набор Бьютаниклс за 299 рублей шампунь кондиционер и средства для купания представляете обычно в каталоге со скидкой один продукт стоит 299 рублей получается что два продукта идут вообще в подарок по акции я очень довольна если бы можно было я бы взяла на каждые 50 баллов у меня было бы 3 набора но этого нет далее я заказала себе и у меня заказала целый набор клиентка сейчас расскажу подробнее что это кстати вся акция буду ее показывать целиком у нас вышла новая серия против выпадения волос как раз сейчас ожидается весенний волосопад и чтобы его предотвратить мы уже начинаем пользоваться шампунем серия X. это абсолютно другой шампунь если сравнивать что у нас был шампунь укрепляющий то серия укрепляющий активатор роста то это абсолютно другая серия и она добавила в себя еще бальзам для волос я бальзам себе один заказала а шампунь не приходил на обзор Поэтому я теперь буду с бальзамчиком. надо его открыть понюхать аромат аромат такой же как и у шампуня очень приятный густой кондиционер белого цвета буду пробовать так это мой поэтому я его сразу отставлю в сторону что нужно сделать вымыть волосы два раза нанести бальзам подержать 3-5 минут смыть просушить волосы и на сухие волосы уже нанести тоник тоник он с распылителем то есть мы снимаем вот эту вот заглушку но не буду снимать это под заказ брызгаем на прикорневую зону волос он небольшой сколько здесь миллилитров 100 100 миллилитров но его хватит очень надолго а потом вы берете вот такой волшебный массажер ну, кстати сейчас по акции если два продукта заказать то массажер каталоге всего 149 рублей вы берете вот это чудо с длинными щупальцами вот так между пальчиками его держите очень удобно и начинаете делать массаж головы а это я себе взяла ой как хорошо то есть вместе с тоником делаете массаж усиливается кровообращение и действие тоника тоже усиливается кстати у меня есть девчонки знакомые которые заказывали раньше у нас был такой массажер и они им делали антицеллюлитный массаж действительно классно потому что у него такие ого какие вот эти щупальца упругие хорошие так это я себе взяла один а один получается под заказ клиентки очень классная акция поэтому рекомендую воспользоваться так что у меня тут еще вкусненького заказали крем для рук он сейчас в мегабольшом объеме 150 миллилитров этот крем по-моему он питательный крем для рук не написано то есть он такой дает глубокое питание и очень хорош для тех кто любит чтобы ручки были напитаны или руки очень сухие требуется дополнительное питание под заказ. Тональная основа the one в обновленной упаковке у нас идет нет это не the one, подождите а мне же заказывали это помада для бровей а я смотрю думаю the one же розовая упаковка почему это зеленая это помада для бровей как ее открыть тоже заказала клиентка в темном самом оттенке она увидела мою помаду попробовала говорит чуть-чуть бы потемнее я говорю есть потемнее три оттенка самый светлый средний вот у меня сейчас на бровях средний а есть самый темный смотрите что удобно я не буду открывать саму помаду но я вам покажу кисточку здесь внутри в крышке спрятана кисточка То есть вы достали кисть открутили крышку взяли помаду нанесли на брови кисточку убрали все герметично все закрыто и спокойненько бросили в косметичку вот такая классная, классная штука Так, под заказ а, достала и не рассказала что это серия On Color это крем то есть тональная основа для лица очень хвалят очень многие просто в восторге до такой степени что ее даже уже нет на складе я хотела отправить заказ в четверг то есть первая неделя каталога а нужного мне оттенка как раз бежевого уже не было очень очень популярный продукт хвалят что они о этой тональной основе говорят то что она невесомая ее не видно на лице но при этом лицо выглядит ухоженным кожа ровная и цвет кожи сияющий вот попробуйте и стоимость очень очень доступна как, как мы любим чтобы продукция была Хорошего качества и по доступной цене. Со спецпредложения, когда вы переходите в раздел предложения из корзины, в самом низу есть распродажа. И я ухватила там две маски для лица с какао всего по 55 рублей. Это маска на один раз если получится открыть сейчас покажу как она устроена я такие масочки люблю сама и беру на подарки клиентам очень любят все эти маски я их дарю все в восторге смотрите как она здорово сделана как будто это сливки или мед бывает вот джем вот такие вот ну, на один раз то есть уже не закроешь обратно если вы открыли вот так вот оторвали. То нужно использовать сразу но здесь маски очень много поэтому либо вы наносите толстым слоем на все лицо и на зону декольте и шеи либо кого-то приглашаете к себе сделать маску мы обычно делаем ее вместе или с дочкой или с Мишей то есть я говорю так сегодня делаем маску и все делаем маску вот так вот рекомендую очень забавные просто в каталоге они обычно подороже по 99 рублей со скидкой а вот в спецпредложении хорошая цена кстати в разделе предложения если вы посмотрите все акции то есть акция которой нет в каталоге мыло по, 2, ой, по 31 рублю мыло к я взяла кучу кучу кусочков получается у меня всего 7 кусочков потому что очень часто просят это мыло и мы сами им начали пользоваться кстати очень даже хорошее мыло очень хорошее оно не раскисает в этой вот ванночке оно прекрасно мылится отлично очищает кожу не сушит имеет приятный тонкий такой ненавязчивый аромат поэтому тоже можете смело это мыло заказывать и себе и рекомендовать своим друзьям под заказ два продукта готовимся к лету как говорится сезон купальников скоро будет коротких юбочек шортиков это антицеллюлитный гель чем он хорош серия Optimal Body то что сразу встроен массажер то есть вы его поворачиваете чуть-чуть надавливаете на животик тюбика гель поступает в шарики через отверстие и вы начинаете делать массаж и, кстати несмотря на то что вроде бы всего три ролика нормальный массаж получается потому что я тоже таким пользуюсь средством оно эффективно при условии что пользоваться каждый день поверьте мне эффект будет очень классный и второй продукт это гель для груди и живота укрепляющий и подтягивающий тоже работает при условии что каждый день нужно мазать каждый день душ приняли достали средства сделали массаж антицеллюлитный нанесли на животик помассировали на грудь аккуратненько нанесли потому что эту зону не рекомендуется массировать какие-то нажимы сильные делать просто аккуратными движениями втираете он быстро впитывается не доставляет никаких дискомфортных ощущений то есть настолько вот комфортные приятные продукты и, самое главное эффективные так вот сюда мы поставим главное чтобы не шлепнулась следующая краска для волос одинаковые две упаковки 90 заказала одну краску себе одну клиентка сразу заказала увидела что краска вернулась в каталог столько радости смотрите у нас поменялся только дизайн обычно когда меняется дизайн то меняется и внутри все на самом деле сейчас внутри не поменялось состав остался тот же меня очень устраивает наша краска она мне кажется лучшая из всего что я пробовала а я пробовала и профессиональные краски и из магазина такие более хотелось как-то раньше сэкономить подешевле краску нет на самом деле лучше не экономить потому что наши волосы это наше богатство и качество волос она сразу бросается в глаза как бы. ну, люди всегда обращают внимание на шевелюру смотрите окислитель в очень удобном тюбике мы просто добавляем краску в тюбик взбиваем хорошенько потом отламываем вот этот кончик и краску выдавливаем на рядочки волос и щеточкой распределяем и что классное, здесь есть еще маска маска просто великолепная волшебная маска вы ее наносите на несколько минут потом на все волосы полностью даете ей впитаться смываете волосы просто нереальные в нашу краску в состав входит масло льна еще какое-то масло забыла кстати есть все описание в каталоге и за счет этого волосы становятся такие блестящие мягкие шелковистые а внутри перчатки то есть если нет перчаток каких-то удобных силиконовых можно воспользоваться вот такими вот перчатками которые лежат прямо внутри в инструкции не забудьте их оттуда оторвать вот такой вот классный наборчик так что все складываем обратно Все. буду краситься новой краской буду пробовать так, да, вот ее уберу взяла себе все-таки второй раз станки для бритья решила дать им второй шанс потому что как-то в магазин идти некогда неохота когда там бываю забываю про станки первый раз когда я брала они мне что-то не очень понравились и я их сразу отдала все дочки она говорит нормальные думаю дай ка я еще раз попробую в принципе они выглядят как станки которые я и в магазине покупаю ну попробую Три лезвия, а есть специальная такая как это, накладочка, как обычно. Все прячется в чехольчиках, я люблю, чтобы не пораниться. И подвижная, ну не сильно, да, но в меру подвижная головка. Попробую. Если вам интересно, задавайте вопросы, расскажу, как в этот раз впечатление. Потому что вот бывает как-то, ну, первый раз попробуешь, а что-то не то. И отдала. А на самом деле нужно к любому продукту в принципе подстроиться приспособиться вот все сказала туши вот тут просто восторг почему-то когда я записывала видео первый раз я не обратила внимание что состав у туши 5 в одном изменился почему-то мне показалось что кто-то писал или говорил что поменяется только упаковка я не стала в это сильно вникать но когда я красила ресницы думаю это лучше тушь она как-то по-другому ложится если вы видите мои ресницы то они просто шикарные я пользуюсь этой тушью уже несколько недель мне присылали ее на обзор заранее вот. и в этот раз у меня под заказ 4 туши одну я взяла, э, взяла просто и когда я перешла на второй шаг то шло предложение взять тушь за 1 рубль я правда не поняла, за что и как, но, естественно, взяла, как же не отказываться от такого предложения. Оказывается, если вы заказываете 4 туши, то пятая идет в подарок. А, наверное, если 8 заказываете, то 2 в подарок. Так что пробуйте, экономите свои деньги и получайте дополнительные подарки. Потому что я знаю, что подарки любят все. И я тоже не исключение. И всегда беру подарки, если есть такая возможность. Так, из вставки в спецпредложения я заказала крем для рук с Арникой. Кстати, я заказ сделала чуть-чуть побольше. Потом кое-что убрала. Решила, что я во второй заказ включу. Поэтому, пока взяла один крем, Возьму еще. Дело в том, что на 8 марта у меня всю коробку с кремами для рук полностью забрали. Вот полностью. У меня даже выпрашивали мой крем, который я уже с персиком открыла. И выгребли У меня просто выкрали, можно сказать, все крема с персиком, которые с абрикосом, которые я себе заказала и сказала: я их никому не буду продавать. Увидели, отняли. В общем-то, ну, как говорится, клиенты на первом месте у нас всегда мы себе успеем все заказать. Так, и заказали тушь для ресниц серии On Color и гель для бровей. Я, кстати, гель не пробовала, но клиентка заказывает второй тюбик. Это значит, обычно для меня, если люди делают повторные заказы, что продукт понравился и можно пользоваться и рекомендовать другим. И еще я себе заказала подводку. Она такая малышка. Давайте посмотрим ее кисточку и как она работает. Ой, кисточка, кстати, классная как я люблю дело в том что когда в серии on color была сначала vision подводка потом сделали on color они изменили кисточку и она стала более упругой у нее только кончик был чуть-чуть подвижный а я люблю именно такие кисточки которые полностью двигаются но пружинят но пружинят я буду прямо уже завтра делать макияж с этой подводкой и расскажу вам как она мне в деле может быть запишу stories так но это еще не все вы же понимаете что у меня тяжелый огромный заказ поэтому я вам сейчас покажу еще подарок который я получила по акции за приглашение новичка то есть нужно было приглашать новичков и если они делали заказы на 50 баллов и мы делали заказ спонсор на 50 баллов то беспроигрышно разыгрывали 5 вариантов бьюти-боксов у меня всего получилось 6 бьюти-боксов это мой пятый а шестой я получу в следующем заказе первый раз я получила два набора Giordani очень крутые наборы смотрите как красиво все упаковано второй раз два набора серии love Nature. у меня кстати их раскупили на 8 марта все а сейчас О, я получила the One. а я думала у меня он Колор, а что еще здесь тушь очень крутая тушь с двойным эффектом пудра и две помады слушайте как классно а почему-то я думала что у меня он колор но думаю ну пусть будет тоже кому-нибудь предложу или подарю я устраиваю постоянно розыгрыши среди клиентов один цвет очень яркий очень яркий красивый цвет не знаю правда какой Посмотрим. я очень люблю помады кстати у меня некоторые помады уже начали наконец-то заканчиваться я так этому рада хотя бы смогу обновить О, эту я точно себе оставлю розовый такой летний оттенок О, как красиво еще и матовая супер слушайте как приятно получать подарки я надеюсь что вы участвуете в акциях все в этой коробке все и тоже получаете подарки как и я и это вам помогает в бизнесе и сейчас я вам покажу что мне прислали на обзор как официальному обозревателю компании oriflame я всегда говорю вот с oriflame стареть не страшно потому что oriflame всегда что-то придумает чтобы мы сохранили свою своей молодости красоту когда мне стукнуло 30 я помню, как мы ехали с подругой в машине, и я опустила вот так вот зеркало, которое вот наверху крепится от солнышка в козырьке. И я посмотрела на себя при ярком дневном свете и увидела огромную сетку морщин, согубные складки, какую-то сухость кожи. То есть настолько. Я, я была в шоке, и я говорю подруге, которая сидела за рулем, говорю, Наташка, как стареть-то не хочется. Было мне меня 30 лет все. А она повернулась такая ко мне и говорит поздно уже состарились и я вспомнила когда мне было 20 лет я думала что действительно 30 лет это уже старые а в 40 это вообще бабуськи а сейчас мне вот будет 47 и я понимаю что компания выпустила тогда экологен и это был просто взрыв это, это просто революция когда появились наши стволовые клетки растений и я начала пользоваться этой серией и я увидела как у меня ушла глубокая мимика ушли носогубки лицо выровнялось ушла сухость То есть бывает такое состояние кожи когда как будто бы из нее воду откачали то есть обезвоженность вот эта ушла напитанное красивое стало лицо и сейчас просто революционные продукты нового поколения это маска кстати продукты будут дорогие я примерно смотрела цены Ой, какие тяжелые сыворотки. Я буду записывать отдельные ролики на все, все, все. Две коробочки, тоже сыворотка для лица, и здесь тоже сыворотка. Всеми ими нужно пользоваться по-разному, в разное время. Нельзя их некоторые сочетать друг с другом. Поэтому я вам в видео подробненько расскажу, чтобы вы могли правильно делать покупочки для себя. И помогать своим клиентам прям в ближайшее время будет этот ролик и мне прислали еще три тинта для губ и щек. Боже, они такие милые! Я, честно говоря, сначала не поняла, что это, а потом до меня дошло, что эти милые тинты как они пахнут, мне интересно понюхать. Слушайте, он такой аметил, какой-то вот розовый как это фуксия цвет фуксия О, давайте пробовать быстрее какой он интересный я так рада что в Reflame вышел тинт наконец-то слушайте он какой-то невероятный будем пробовать все запишу ролики вам все все все покажу три оттенка и вы выберете какой вы себе захотите уже буквально в пятом каталоге Reflame все будет доступно но и это еще не все у нас сейчас проходит акция когда вы можете за 199 рублей получить вот такой вот малюсенький зонт смотрите он размером буквально с мою ру кисть вот если я поставлю от начала кисти до конца пальчиков у меня небольшая ладошка как ручка небольшая и как раз зонтик в ладошке давайте его посмотрим какой он лапочка мне прислали голубой за, за что этот зонт вы получите смотрите если вы в этом каталоге сделаете заказ на 50 баллов единовременный и в следующем каталоге тоже одним заказом 50 баллов то вы выбираете один из зонтиков их будет всего 4 оттенка голубой ярко-желтый ярко-розовый и темно-синий кстати темно-синий унисекс можно для мужчин малыш давай посмотрим как с тобой пользоваться Раз, два, три открываем открываем все -да -да, какая красотень смотрите он разгладится конечно Зонд нормального размера то есть он не крупный но достаточно чтобы спрятать голову и плечи и волосы от дождя так сейчас мы выключим будильник напоминашка все мы вот так вот с вами делаем и прячемся от дождя и потом легко закрываем и складываем опять наш малыш становится опять малышом все мы его собираем упаковываем бросаем в сумочку и то есть он поместится даже в очень маленькие сумочки какая прелесть будете зонтик такой зарабатывать интересно какой цвет бы вы хотели себе выбрать я очень рада голубому потому что я люблю голубой цвет он подчеркнет мои глаза которые от голубого цвета в одежде, в гардеробе или от зонтика становится ярче. Но и это еще не все, ребят. Компания Arifname в этот раз сделала для нас просто необыкновенный подарок, и каждому официальному обозревателю отправили наборы по стартовой программе. Мы запишем классные ролики для того, чтобы вы могли показывать своим новичкам про стартовую программу чтобы они посмотрев внимательно увидев какие крутые подарки их ждут чтобы они все к вам регистрировались и проходили всю стартовую программу целиком итак за первый шаг сейчас на выбор идут ароматы Экла, Феми или Экла Home женский или мужской набрав 100 баллов новичок выбирает себе аромат за 199 рублей за второй шаг наш новичок получает также за 199 рублей набор состоящий из трех продуктов серии Giordani тушь для ресниц помаду и тональную основу представьте такие дорогие продукты всего стартовая программа стоит 12 тысяч с хвостиком а наш новичок оплачивает за каждый подарок суммарно получается около 800 рублей всего за третий шаг у нас идет набор из серии Novage S&C с пребиотиком и маска ночная Novage представляете какие классные подарки и четвертый самый дорогой и самый крутой подарок коктейль wellness ванильный и омега-3 целая баночка представьте это стартовая программа для новичков помогайте им включиться в программу разобраться вникнуть и пройти ее целиком но и это еще не все я сейчас заметила что я вам не показала продукт который я выбрала со скидкой 50 эта акция доступна всем кто делает заказы по 150 баллов первый раз нужно два раза подряд сделать 150 баллов например вы делаете сейчас в четвертом каталоге и в пятом по 150 в шестом у вас в разделе предложения появится такая графа добавьте любой продукт кроме wellness и кроме комплексных наборов то есть любой продукт я из набора выбираю себе обычно что-то что мне больше нужно например ночной крем или дневной или крем для коже вокруг глаз я беру серию или коллаген или ultimate лифт иногда я выбираю парфюмы которые тоже стоят дорого но со скидкой получается очень даже выгодно спят но это еще не все у нас сейчас просто запустили беспрецедентную кампанию в которой может участвовать каждый нам нужно с вами приглашать новичков в свою команду помогать им разобраться со всеми программами научить их делать заказы и за каждый заказ вашего новичка который будет размещен в течение 21 дня с момента регистрации все эти баллы вам суммируются они называются спонсорские баллы и вот за каталог номер четыре, 5 и шесть всех кого вы зарегистрируете все баллы будут суммироваться и вы выбираете себе любые подарки подарки есть за 100 баллов за 200 за 500 за 1000 и даже за 3000 я вам сейчас покажу набор который вы можете выбрать за 200 баллов этот набор the one набор декоративной косметики там будет всего 4 подарка посмотрите какие я например на этот набор уже очень давно пускала слюнки. он уже был по акции он был в распродаже за 2000 и я думаю нет за 2000 дорого но ребят, за 200 баллов вы можете взять или аппарат скин про или вот такой набор декоративной косметики посмотрите это же шикарно он с зеркалом в набор входит 18 оттенков теней уже есть кисточки вы можете вот так вот первый этаж вы раздвигаете здесь у нас пудра и румяна и еще раз мы расширяем пространство а здесь нас ждут хайлайтер и бронзер все что нужно вот вы едете например куда-то на конференцию или на отдых и вам всегда нужно хорошо выглядеть вы хотите разные тени и чтобы у вас все было под рукой румяна пудра хайлайтер бронзер все есть вообще как здорово любые оттенки теней кисточки тут снизу ничего не выдвигается О, фантастика все я завтра буду делать макияж и вам покажу сделаем запись просто покажу как работают эти тени как их можно комбинировать о -о -о. с oriflame мечты сбываются и это еще не все за 500 баллов вы можете выбрать тоже один из нескольких продуктов один из них я вам сейчас покажу это набор для блогера вот такой вот огромный набор в него входит светодиодная лампа штатив напольный штатив настольный и микрофон петличка вот сейчас кстати мы делаем запись и только благодаря тому что у нас есть лампа светодиодная со специальным креплением для телефона и микрофон у нас не петличка петличка конечно удобнее но сейчас у нас такой проводной благодаря этому видео получается более высокого качества звук более чистый для вас это конечно комфортно но представьте что вы тоже можете делать классные ролики или делать фотографию разница огромная сделать фото селфи например без лампы и с лампой это абсолютно разные получаются варианты и конечно с лампой всегда интереснее и в этой же акции еще есть продукт за 1000 баллов и за 3000 баллов обязательно изучите эту акцию потому что вы можете себе сейчас полностью обновить все гаджеты новый телефон набор блогера и так далее и так далее даже я в восторге спасибо oriflame это самая потрясающая компания если здесь как говорится приложить свою душу желание и энергию то все получится и вы действительно можете стать не просто красотками потому что все меняются когда начинает пользоваться продукция oriflame но вы можете еще и зарабатывать и получать классные подарки действуйте участвуйте с удовольствием если у вас какие-то вопросы остались или вы хотите оформить дисконт у вас например нет еще скидки в oriflame нет личного кабинета и вы не знаете как получить все подарки напишите мне или заполните заявку прямо под этим видео я с вами сразу свяжусь расскажу вам с чего начать что делать и так далее вот Теперь, пожалуйста жду от вас обратной связи если видео полезное, ставьте лайк и до новых встреч с вами была лилия донского пока пока